Улицы слабо освещены, брусчатка плавает, а столбы плохо закреплены. Общественники из Федерации автовладельцев России раскритиковали благоустройство центра города. Подробности у Дениса Денисова. Тема доступной среды для маломобильных граждан, наверное, останется одной из самых постоянных в благоустройстве Красноярска. Например, вот этот пандус, недавно установленный напротив здания Краевого суда. Качество установки, да и его общее состояние доверия не вызывают. Вообще непонятно, безопасно ли им пользоваться. Но, что интересно, чувство безопасности не вызывают и другие аспекты городского ремонта. У общественников вызывает сомнения и, так сказать, стиль установки некоторых опор. Например, на них часто не хватает второй гайки, которая бы закрепляла всю эту конструкцию. Дело в том, что во время ветра все это будет раскачиваться. И понятно, что может произойти с пешеходом, который в ненужную погоду, в ненужное время пройдет мимо. Ну а что касается опор с освещением. Они, по мнению общественников, не могут обеспечить необходимый уровень света в ночное время. Эффекта качества безопасности не соблюдено. По этим фактам мы написали обращение в прокуратуру. Причем вчера я уже узнал что ГИБДД по этому факту дало подтверждение, что не соответствует освещение надзорным органам. Сейчас ждем ответа от надзорных органов и повторно проводим рейс. В сети горожане также часто указывают на то, что в некоторых местах, стоит признать, что далеко не на всех, недавно уложенная брусчатка начинает проседать и, что называется, плавать. И существует мнение, что это происходит от того, что подрядчики не успевают и экономят время на некоторых технологических этапах, например, на утрамбовке грунта. И будет ровно такая же ситуация, как с ремонтом проспекта Мира именно асфальта дорожной сети. Когда федеральные деньги были потрачены на этот ремонт, некоторая часть работы была выполнена, подрядчику деньги не заплатили. Сейчас деньги федеральные вернулись обратно в федерацию. Подрядчик вышел в суд, и если он выиграет этот суд, уже будет платить бюджет города. То есть, ну, грубо говоря, там они вышли на 60-70 миллионов. Если они выигрывают, теперь уже будут страдать не краевые деньги а деньги городского бюджета, которых и так нет. При столь пристальном внимании к проспекту Мира, наверное, стоило бы чуть больше его уделять параллельной улице Ленина. И такое ощущение, что с каждым месяцем ней становится все меньше зелени. Вот яркий пример пространства около 126 дома. При таком огромном тротуаре и малой пешеходные нагрузки на него можно было бы добавить побольше деревьев. Они бы защищали от шума дороги, да и место не смотрелось бы таким пустынным. А ведь у ули... Ленина, тоже одна из главных в центральной части Красноярска. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал.